No, я gonna тебе по его Я по ней. Пробегаю по ней. Так, ты видел, как она здесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да, тебя не только. Да, да, да. Да, Я не знаю. я не